Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, с вами Делл И. Эфисерк! Всем привет! Сегодня мы в эпичную, супер-мега крутую игру, это Move. Oh. Да, и собственно говоря, и мы будем сегодня бегать или умирать, мы уже готовы, я печенька. А, а я тут у нас пингвин. Меня. Королевский так. пингвин. Души воткнем. Mm. Поставим массовый плюх. Я даже не знаю. <сёк> я нет особо, <сёк> <сёк>. А я возьму бумеранки. Он у меня есть. Да. <сёк> Сегодня не хочешь плюхаться, да? <сёк> Отлично. <сёк> начинается. Будет сейчас весь. Чей будет мутатор? Пимбина. Твой мутатор первый, да? хочу ну, что, бросок? Ну давай, брат, рук, чё. Бросим. Куда надо вливаться? да? Джетпаки. Полезно. На падающих блоках джетпаки-то юзать. Господи, спуститься отсюда ещё надо. Тихо. Э-э-э. Чё такое бешеный? Оба. Понятно. Оба. Пунгины бешеные существа. Стрельба в две штуки было прям подряд. Да? Ух, ё Ой, сейчас будет весело. Понял? А, я желтенький. Я а я даже не вижу. Оба, желтый победа. Офигеть. А У -у -у -у. я даже не понял, как стрелять. То есть, 18 ⁇ плюс когда не видно, куда ружье. Через драбленое. Через X. Нет, это я понял. Я не понял, где мое ружье находится. Его не видно вообще ни хрена. Ну да, есть такое. Так, я, пожалуй, сразу вниз пойду. Так аккуратно надо. Блин, блин, блин, блин, все. блинский. Закай. Ой, ёй, ёй. Ты давай там не бомбани. Так. Да и мне, кстати, тоже не надо. Оба. Оба. Вот это поворот. Ты больше зачистил, ну, классненько. Так шипастый мяч и стабилизатор. Отлично. Зачем я больше зачистил? Так, Оба, мы полетели. К нам подцепились двое из ларца, Блядь. но не одинаковых лица. Че это такой медленный, о, а? О, я вообще о, медленный, о, почему? Ты... Оба, пацан, просто. Потому Нифига, Фига он Потому тут что... перлы делает, а! Воу-воу-воу! 6 какая! Он в меня влетел просто! Смотри, где он звука. был! Это пипец! Оу, гравитация жалко, у нас! бомбочки можно стоять да. давай давай пойдем вверх сейчас я, да я уже вверх. подсолю немножко так, смотри отлично. он сам себя подорвал и ты О, тоже О, я сам себя тоже вы че все сами себя-то а вот жестокие ребята переключатель скинов О, вот это бы стою все весело. друг друга убивают конечно даете так отлично оба уйдите отсюда уйдите отсюда это мой нет, моё Моё Май. Конфетка Май, Кому майор. сказано нельзя, нельзя Кому сказано моя Оба, Оба смотри Оп, желтая, Оба, да, прыгался парень О, О, Есть Последние э -э -э -э. секунды Не повезло мне немножко Ну ладно Так, пули Так, значит, две пульки будет или даже три Так, мутантом Аккуратненько сейчас надо я мутатор не выбираю. Ну я. Ты че у них такие скучные мутатор Ну вот такие вот, он еще и Выбрал и стабилизатор, да. Чтобы нас догнать. Тяжик. Тяжик, тяжик, тяжик. у Оба. Ты взял пулю и не стал мне ее высаживать. Да я сначала с этими разберусь. Делись там. Все, я вас подожду. Пришел, Я блин. хотел подождать зеленого, а пришел ты, зеленый, сам сдох. Пипец, они, походу, первый раз тут. Что, ребята, поздравляем их. Первый готов. Отдай мне свою душу. Это вон, отлично. Ты отдал мне свою душу. Вау, вау, вау, вау. Оба. Да. Отдайте мне душу. Оба. Я взял твою. Так, стоп. Слушай, вы что Шуля, а? Опа. Так, Первая душонка собралась. Я вернулся. Так, а за кем? Ух, ё. Жесть. Чё там? Жесть. Чё? Чё это? Вот это прям какая-то жесть. Главное не бомбануть. Да, я вообще помер. Я Бери Я души. долетался. Оба, фиолетовую свою забрал. А я всё, я уже долетался. Вообще Теперь долетался? Вы... Нет, ты можешь mm -hmm. собирать, ты можешь. Ты можешь? Не, уже не могу. Вообще не можешь. Да, да, да. Что за... Слушай, нет, да. подожди. А ты попробуй взять. А уже Что поздно. за фигня? Я вообще... Они туда-сюда кидают. Так, стрельба в пушке. Так, ну что? Сейчас будет весело. Кто кого выстрелит. Ждем, пускай они тут ну, гасятся. У -у. А, все, да? Ой, ой, ой. Не трогай фиолетового. Ой! Да. Ты... Мне бы хоть в кого-нибудь попасть-то. Ты аккуратней там. Эй, тихо. Тихо. Тихо. Близко тихо. было. Тихо. Тихо. Иди сюда. Так. Ладно. Ах ты здоровье. <связь> так. Что ты творишь? Ай-яй-яй! Ай, ай. Физику изучаю. Я победа. <связь> да изучался, я физики, <связь> я допрыгался. <связь> Так, ну что, команда зачистки? Слушай, а когда время заканчивается, плюсик-то работает, нет? Не знаю, я что-то даже не проверил. Это. Опа, зеленый готов. Нет. Да, скорее всего, плюсики не работает, потому что меня бы установило. Да, давай, не почистил. Чё, синий? Ах, ты ж синий, Это ж а? я. Все, а тебе да, да, не нравится? Не надо меня догонять, а? Так, шипастого корона <связь> Видел? У <связь> меня <связь> вчера была. <связь> Оба, смотри, Вы... шипасты к шипастому. Так, надо бежать. Это откуда? был Оба. это был Рик, как ты его не узнал. Оба. <связь> Мозги победили. Мозги затащили, зона детонации. Так, тут аккуратно. Сейчас будет жестко. О, господи, что там. Что там сотворилось? можно не объяснить. Уходим. Уходим. Жестко. Так, все по своим домам. Типа того. Так. Ах ты. ⁇ -мо ⁇ ты что там наставил? Это... Это сам не понял, вот... Прикол? С400, иду в одну сторону синюю, в другую синюю. <скох> я мутатор выбираю еще, кто тому же. Так, ну что бы мне вам поставить? Например, вот... <с <vorstagliable> <с <Peroano> Сейчас Ой, мы все... Ей ей. Сейчас, Ой, я ей. Ей. Сейчас <с illustrated> мы всех... Сейчас мы всех... Сейчас всех... Сейчас мы всех... Сейчас опа готов Феся... сори. Как? Зари, Слушай, ну подожди, происходит. подожди. А я... А нет, а я к вам не могу зафигачиться, прикинь. Ну, конечно, не можешь. Круто. Опа. Блин, а что? А как мне туда попасть? А где я? Так. так. Подожди, а я могу собрать... Оба. Да, я могу собрать себе душу. Отлично. Оба. Так, да. отлично. Что? Опять? Так. Куда? Дайте мне мою душу. Забрал, хотя Забрал, молодец. Так, я вот свою так, не могу подожди. забрать. Да, блин, что? Опять? опять? Слушай, тут фиолетовый жесткий какой-то. Желтый. Давай! Забрал все, мою, я свою... молодец. Свои, я твою душу забрал. Так. так. Бери. Куда там? Блин? Пытайся, я Меня не Меня как... стопят. Ох, блин, этот зараза. Смотри, сейчас он А тротнется. сейчас его рванет. Есть, отлично. Есть, я забрал. Почти, ой Зеленый ой, ой. вернулся. И мы вместе пропрыгали. Это ну что, тяжелые пули? Да. Сейчас будет весело. Сейчас я всех вас соберу. Так. Опа, первый готов. Смотри, он уже не понимает, что происходит. Фу -фу, фига меня отбросили, а? Давай, забирай его. Он а, с пулей. Нет. А че он, он тупил? Пулей, но не понимает, что можно стрелять, как бы. Жесть! Джамшак. Сейчас я всех соберу. Всех все всех соберу, баб. Прыжки. Вижу всех и соберу. Ой, ой, ты видел, что он творил? Залагал. Залагал. Так пипец. Оба. Оба. Это же шипастый мяч. Сейчас это будет куча просто персов, которые под этот мяч попадут. Yes. О, первый уже готов. Да блин, мы сцепились. Не на жизнь, а насмерть. я бомбанул Уходи, закрой! Уходи! Да уходи же! Тебя Да уходи же! Опа! Оба! Красик! Так, 47-48. Страсти накаляются. И падающие блоки. Кому-то лучше не спускаться Надо валить Да блин, это а, Падаль Да что ж ты меня-то убил, падаль а? Есть, О -о -о -о. все Наконец-то <laughs> Наконец-то да Наконец я победа. победил жесть. Наконец-то печенюшка победила еле желе с этим репейником но ну, это кошмар какой-то просто Это режим просто Мутатор блин, божественный вот и пока мне опускалась моя шапочка новогодняя. Я хочу сказать, что не забывайте подписываться на наши каналы, ставьте лайки, ставьте колокольчики и оставляйте свои комментарии. Сегодня с вами был Дел и Эфесерк. Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока.